Там э, то практически везде, так, только пароль, там, там, там, там 1488. Почему это пароль 1488? Ну потому что это с 16 -го года, я там молодой, глупый был. Нацик, бля? Бывший, сейчас не Ну и как, как понять нацик? Я понять не могу, что Просто такое нацик. Это фашист, бля. На... Нет. Ну да хули нет, бля. Что такое 1488? Это... Четыре а? 14 Дэвида Лэйна, бля. И 88, блядь, порядка номер букв латинского алфавита. Хай Гитлер, блядь. Хули нет, блядь. Я об этом не знал.